так дорогие друзья вот третье видео делаю ну и многие меня спрашивают а как и где взять такую панель вот как видите у меня все здесь значки вот они и могу как бы управлять нигде не спрашивать не искать но ну, все остальное ну, искать я их э, все равно буду я мог, мог бы их и спрятать то же самое сделать как э, свойства например другие не отмена просто скрыты э, применить то то к, к, к этой папке окей и окей, окей. Э, потом делаем что у нас делаем делаем делаем так вид и удаляем нас с этой папки не существует спрячем ну и все прикольно и также эти же программы работают. Сейчас запустится, вот как видите, все работает. Обнаружена потенциальная уязвимость. А, ну да, окей. Так, смотрим. Эта программа называется Rocket Dog. Ну, правильно, наверное, я по-английски не шарю скачивайте их э, валом, но много версий там, я не знаю, любые версики вам понравится тем свежее, тем лучше или старее лучше, не знаю, как получится для вас. А когда запустится у вас будет всякая белиберда, можете удалять кроме вот этих двух. Настройка панели все это называется режим бога, как все там халякают болякуют режим бога режим инструментов, все инструменты, которые делайте настройку, она у вас выпрыгнет, ну здесь при старте запускать не надо, это личный геморрой, и дольше будет запускаться уже запущенные, ну тут будут точечки, но неважно. так, это смотреть вид, размер значка ну, надеюсь, все такие большие не будут делать компактные поставили пузырем площадкой, можете так делать а, можете все сразу вот пьем, ну и тут выбирайте какую вам надо что вот так как у меня пузырем пусть будет увеличение значков а, один не, вот так и это да. здесь 22 мне не надо один пускай будет и скорость увеличения ставим пошустрее ой помедленный то есть пошустрее те ну но ступа от границу дым сюда дым это у меня посерединке стоит 100 100 100 а это верх-низ так стили ну так как а все эти программы знаю, чем они и как они дышат. И могут вот закрыть, потом не показывать значки вот эти вот. Ну, так как. Я еще раз говорю, я все эти программы знаю. Ими пользуюсь для работы. Ну, можно шрифты сделать, какие понравятся. Полужирно. Э, ну, не знаю, жирный, наклонный. Окей, okay, там, ну и. Сами понимаете, здесь можно обвести, сделать для красоты. В принципе, как-то так. Okay. Окей. У меня это, по крайней мере, не нужно. А если хотите, чтобы он у вас как АЭЛ, там, или еще очень ну, не знаю, разберетесь сами. Темы, Реакцию, ну, автоматически прятать можете не прятать можете вот так вот пусть будет раз раз раз чук-чук себе нашли так так как у меня не Мне нужны эти панели я делаю окей OK. и он у меня прячется и они у меня при так вот мыши наведения мыши здесь появляется да можете вы сделать это а, еще раз забыл сказать панель вы можете сейчас секундочку ага, вот тут по моему а вот обычная а ага, поверх здесь можете снизу его делать можете слева как видите можете справа Ой, можете разбираться можете сверху о так вот Вот, как видите, у меня ничего нету а, и наведения вот здесь, и здесь у меня полный расширенный экран. Я могу смотреть нормальное видео, кино и все остальное. Ну, всем пока. Подписывайтесь, не стесняйтесь, задавайте вопросы, пишите посты, заходите на мою страницу в Одноклассники. Ну и можете в Контакты. В Фейсбуке мало нахожусь. Ну, давайте, заходите, не стесняйтесь, и пишите э, ваше мнение, ну и ваши комментарии. Всем пока, до свидания.